Thank mm -hmm. you. Их, дружище, вот ведь как бывает А это твой друг, к которому мы идем А почему он живет в лесу? Там его дом, он всегда там жил Ого, и что он никуда не ходил, не путешествовал Страна летит, и все мы путешествуем вместе с ней А он общительный, он расскажет нам что-нибудь интересное Я любил слушать его истории, но теперь он ничего не расскажет В него попала молния Здравствуй, дружище. Так твой друг, дерево? Ты что, собираешься его пилить? Да все вещи во что-то превращаются. Зима в весну, молоко в простоквашу, гусеница в бабочку. Этот дуб тоже ждет превращения. Точно-точно. Из некоторых друзей получаются прекрасные шкафчики, полочки, туалетные столики. Ой, Тед, смотри, сколько жил Старый дуб всегда был гостеприимен. О, еще один. Смотри, вот еще один. И еще, и еще, и еще. Оставь только один. Я, кажется, знаю отличное место, где его посадить конечно, я оставлю Один. Этот дуб прожил долгую жизнь Скоро нам откроется срез его годовых колец Каждое кольцо, которое мы увидим Это прожитый год самого его первого года Когда желудь, упавший в землю Пустил росток Этому дубу Высчастливилась пробиться к солнцу сквозь плотное одеяло трав Но опасности только начинались Ведь он рос неподалеку от большого города В самой тяжелой стране на свете Эта страна называлась нелегкая Время шло, город разрастался, осушались болота, порубались леса. Дуб должен был погибнуть, как вдруг страна заговорила со своими жителями. Ее голос слышали все. Страна сказала, что через три дня она взлетит в небо и в подтверждении своих слов слегка содрогнулась. Все жители были крайне возмущены, и ни один не захотел остаться. В небесах А в стране стали появляться Ее первые жители Это были люди и звери Которым нравилось летать И всем, кто попадал туда Страна дарила крылья Мы летим Мы летим Мы ходить Не хотим Что внизу так много значит Сверху Выглядит иначе Что бы так Полететь надо лишь заходить. заходить. Ты попробуй, не стесняйся. скорее открывайся. Лишь момент не упусти. И лети, лети, лети, лети, лети. лети. лети. лети. Сколько колец? О, ему больше ста лет. Если ты присмотришься, то увидишь, что каждое кольцо не похоже на другое А по-моему все одинаковые Так, буди бродик Ни один год не был похож на другой Бывало, ему приходилось бороться за свою жизнь в одну зиму лед обломал все окрестные вязы, но на дубе он не оставил никаких следов. Это ты сам видел? Или тебе дуб рассказал? Впервые мы встретились много лет назад. Как старый дуб спас нас Потом я стал часто навещать его Я делился с ним своими секретами Рассказывал, что происходит в городе Или там, где мы сейчас пролетаем Когда палило солнце, я отдыхал в его тени Во время дождя укрывался под его кроной Ты разговаривал с дубом? Даже дети знают, какие чудеса бывают в легкой стране А какие нет? Тед, деревья не разговаривают Чудеса, говоришь? Однажды я чуть не потерял своего друга Случилась страшная засуха И было недалеко до беды Плыви, давай Я увидал пожар слишком пост Добрался, всюду был только пепел Неужели сгорел? В природе всякие чудеса бывают если дуб достаточно стар и его кора уже толстая, то это дерево не сгорает в пожаре. Это удивительная история, Тед. Это, это, это дуб твой друг? Жаль, что его больше нет. Ну, всякое бывает. Давай лучше посадим его желудь. Ты оставила один? Желудь? Да-да! Он тут! Сейчас одну секундочку. Тед, я его потеряла. Или съела? Нет, нет! Тут должен быть еще один. И было так много. Должен быть хотя бы еще один. Ну, ну хотя бы один. Тед, я! Ну, ну что, что? Ну я нашла. Пусть будет у тебя. Вместе посадим. Что ж ты, деревце, что ж ты, девица, Все стоишь одна. Нет yeah.